Добрый день. Помните, я обещал вам третью фазу психологического опустошения? Ну Вот она подходит. Я спешу вас своевременно предупредить о том, что она подкрадывается на мягких лапах. Чем характеризуется эта третья фаза? Третья фаза характеризуется апатией. Основное ведущее чувство, давляющее, это апатия. Это значит много очень интересных вещей. Первое, что мы очень сильно устали. Все. Как ни крути, как ни хорохорься. 26 суток или почти месяц в таком режиме – это уже как бы переборы для любого человека. А впереди еще месяцок, наверное, плюс-минус, не меньше. Второе. Фронт затормозился. С одной стороны, хорошо на нас не наступают, но с другой стороны, и мы не наступаем. И поэтому ярких событий нет, которые вызывают всплеск эмоций, адреналина, позволяют порадоваться и так далее. И так далее. И превращается все это в тупую, нудную работу которая уже не доставляет ни радости. Они, а эйфории, все понимают длину пути, да, и все понимают, что это очень долго и нудно жить в таком вот образе жизни. Третье. Накапливаются ошибки многочисленные. Наша личная на фронте. Проблема Мариуполя, которая никуда не девает разъедает сознание каждого честного человека, каждого человека с совестью, неравнодушного. Все доходят информация о погибших детях, о разрушениях убийствах в селах. И мы понимаем, что армия воюет, казалось, за всех сил, но всю территорию защитить не может. Что обязательно будут есть и будут еще жертвы. И это не может не разъедать и не просаживать людей. А... Третье. Пошла страшная зрада покатилась со стороны Российской Федерации и нашей оппозиции, в кавычках, о том, что всех сдадут на переговорах. И люди... Люди начинают в нее верить по той простой причине, что, во-первых, туман от переговоров, а тумана не может не быть, потому что, согласно международному праву, запрещено сообщать о том, что происходит на переговорах, Украина придерживается этой политики. Мы только можем комментировать в самом общем варианте, что, к сожалению, не порождает ситуацию доверия и вызывает простор для версий, да, которыми пользуются у нас две группы друзей. Одна крымополитичная сила. И российские службы информационно психологической борьбы, которые действуют в унисон, как зайчики. Так вот, э, слушай, так вот э, это навеивает. И все это ложится на усталость. Я хочу предупредить об очень важной вещи. Скоро самые главные ваши кумиры, Ким, Арестович и так далее, и так далее, уже не будут вызывать у вас никакого э, эффекта. Уже слабое подобие. Все устали. Все гор гормоны выделены и перегорели. И все это будет ехать дальше по инерции. Более того, мы будем развивать, былые кумеры будем вызывать у вас в основном раздражение скоро. Маятничек пойдет в обратную сторону. Это то, о чем я говорил в самом начале, когда все это было на пике. И, и, и все вносились в восторге с нашими именами. Будем вызывать раздражение, мы будем вызывать неприятие. Более того, в крайних случаях это может доходить до <coughs> более крайних форм. И так всегда работает психика, так всегда. Быстрая дружба заканчивается долгой враждой, долгая вражда заканчивается быстрой дружбой и, и волнами. Как говорили греки, музы любят чередующееся пение, будет все это шататься от любви до ненависти и так далее. Теперь вопрос, если мы перестанем давать вам силы вдруг, где вам брать эти силы? Вот здесь, на третьей фазе, в каком-то смысле начинается настоящая война. Здесь на третьей фазе все и поймут, кто чего стоит на самом деле. Потому что выигрывает только тот, кто воюет сколько надо. Вернее, воюет сколько может, а потом воюет сколько надо. И вот сейчас мы все поделимся на тех, кто устал, не может, в апатии, проломался не может себе найти сил, болеет, но все-таки идет вперед и держит состояние. Или тот, кто с удовольствием воспользуется вышеозначенными поводами для того, чтобы просесть развалиться и растечься, как медуза. Но я хочу предупредить, что Российская Федерация совершенно определенно выбрала ее руководство попытку устроить вторую волну на наступления. И в ближайшее время могут, несмотря на затишье, посыпаться новости, там, типа, белорусские войска перешли. Хотя посмотрим. Типа, Россия откуда они возьми, взяла резервы и накинулась там и давит. Хотя посмотрим. И там опять удары по городам, и пятое, и десятое. И переговоры там, и то, и то. Получились, не получились, это еще все неизвестно. А, то есть и внешних поводов для разочарования и усиления усталости будет очень-очень много. Но вы помните, что психика работает очень просто. В психики есть состояние, а потом она ищет символическую привязку, чтобы зацепиться и оправдать это состояние. Поводы всегда будут. Не будут поводов, они, психика всегда их выдумает. Не так посмотрели, они то сказали, и сосед покосился, там, президент оговорился, и все. И она всегда схватит. Но, опять же, по закону обратной связи психика работает так, она очень много уделяет внимания символам. И очень мало состояния. Начинается срач по поводу слов, замечаний, трактовок. Сказали, не сказали, упомянули, не помянули и так далее. Военные даже. там, А нас не упомянули. А вот их упомянули, а нас не упомянули. И так далее. Доходит до этого. Так вот, помните, что спасение психологическое в этой ситуации, опять же, в самонаблюдении. В самонаблюдении и силе характера. Самонаблюдение должно пойти по линии обращения внимания не на символическую привязку, а на свое состояние и его причины, которые я вам изъясняю. Есть старая арабская пословица, что чем лев отличается от собаки. Когда собаку кидают палку, она смотрит на палку. А когда кидают палку во льва, он смотрит на того, кто кинул. Так вот смотреть на один не на палку, не на символическую привязку, за которую зацепилась психика. Кто-то ляпнул, кто-то не ляпнул, кто-то упомянул, кто-то не упомянул, там обидно, там не обидно. А на то, что вызывает у вас ну, подобные реакции. Эти состояния обычно не имеют никакого отношения к символическим привязкам. Мы просто устали, а психика хватается за символические поводы, которые она всегда прописью всегда найдет. И второе, это уже чисто сила характера. Когда вы не можете бежать, вот как от спортсмена. Бежать уже не могу, но должен бежать. Сейчас все очень сильно поделятся. К сожалению, людей, которые смогут стоять и идти ровно, как было велено, до победы, будет меньше, чем тех, кто сломается. Большинство все-таки... Протечет. Так люди устроены. Это очень сложно держать такие состояния. Большинство людей мирные люди, и для них война не их стихия. И держать такие вещи очень-очень сложно. Поэтому я хочу вас предупредить, что апатия, неверие, разочарование, злоба, ослабленность, мстительность будут только нарастать. А вот каких масштабов оно достигнет в индивидуальной психике и коллективной, зависит от каждого из нас. Сможете отследить себе эти состояния и удержаться? Одно дело, не сможете... Другое дело. Все это будет усугубляться военными, военной ситуацией. Все это буду усугубляться специальными профессионалами, которые работают над, ваш, над нашими мозгами, над вашими чтобы Мы протекали еще сильнее. Но это явление обвала психологического практически неизбежно в силу накопленной усталости. Вопрос только в одном. Как далеко обвалимся? Противостоять должен каждый из нас. Все советы я дал. Помогать я, конечно, буду дальше. Объяснять, разъяснять, показывать и так далее, и так далее. Но только от вас зависит, насколько вы захотите прочесть. Про, про, про текти, про, протечь. Вот, протечь. И надо понимать, что Бог не посылает человеку испытаний, с которыми он не может справиться. Не посылает. Когда человек говорит, у меня нет сил, все, опуская руки и валюсь, это его личное решение. Это не внешняя ситуация его победила. не Господь, Бог ему послал испытания, которые он не выдержал. Это личное решение человека. Отказ от борьбы, это как отказ от бега. Все, не хочу бежать. Не могу, так не бывает. Пока ноги есть, человек может бежать, может идти, может ползти, может лежать в направлении. Но когда человек отказывается, это всегда его личный выбор. Не будет у вас оправданий перед самим собой. Точнее, может, они будут, но они не сработают относительно того, что я не смог. Не смог удержать психологическую планку. Потому что психологическую планку человек может удержать всегда. Это его личный выбор перед любой по объему силе испытаний. Война – это жестокое столкновение с реальностью. Очень многие люди его не выдерживают. Очень многие люди, которые хорохорились 8 лет, и там кричали, что вот мы порвем, там, да, дайте нам и пятое-десятое, текут сейчас хуже, чем дамочки. Не в обиду дамочкам, которые многие ведут себя гораздо круче, чем мужики. Война всегда показывает, кто есть кто. В этом столкновении с реальностью нужно очень много воли и силы, чтобы удержаться. Но воля – это выбор. И выбор всегда один и тот же. Точнее, не всегда один и тот же, а всегда по одному и тому же принципу происходит. Сдаться мы всегда выбираем сами. Всегда это правило без исключения. Не существует обстоятельств внешних и внутренних, которые могут заставить нас сдаться. Сдаться – это всегда выбор. Не сдавайтесь. Не сдавайтесь. Давайте будем среди тех людей, которые не сдались. Которые побежали сначала, пробежали сначала сколько могут, а потом сколько надо.